Сорт острого перца Тринидад Маругаш Скорпион Шоколад. Этот перчик относится к виду Капчикум Чинес. Это сверхострые сорта. А сорта вот такого перчика от 1 200 на 2 миллионов скобелей. Этот сорт в 2012 году был занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый острый перец в мире. Это высокоурожайный перчик. У него перцы очень-очень крупные. Посмотрите на размер этих перчиков. Вот такие вот. Насколько они крупные. Очень-очень крупный. Срок созревания такого перца от 120 дней. Высевать на рассаду лучше где-то с 20-х чисел января. Вот он. Крупный, весь морщинистый. Вкус у этого перца фруктовый большой ноткой хабанера очень и очень острый срок созревания такого перчика от 120 дней сейчас середина сентября вот. перчик уже практически можно сказать вызрел вот посмотрите он с такими носами вот, созревает он вот светло зеленый то есть от темно-зеленого вот такого вот и потихоньку-потихоньку превращается в шоколадный. Вот такой красивый перец. Высота такого перчика может, я же говорил, достигать одного метра. Если в теплице выращивать, он может до метра тридцать доходить высотой. Его можно выращивать и в комнатных условиях. Он будет где-то сантиметров 60 не выше. Очень высокоурожайный, очень большое количество на нем перцев. Очень-очень крупные перчики. Я взял 5 перчиков в руку. Вот они еле поместились. Видите, какой у них у них цвет. Сначала светлый, потом становится такого шоколадного. А потом аж почти черный. Вот такая вот красота.